так ребят всем привет привет на связи виктор боналет я являюсь основателем закрытого сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса бизнесчинс про а, также являюсь экспертом в автоматизации сетевого бизнеса через интернет в частности социальные сети а, масштабирование команд через построение систем обучения и а, в этом видео мы поговорим об активном и пассивном привлечении в свой бизнес через социальные сети. А на самом деле... В то время, когда было ограничено соци... не было возможности строить бизнес через социальные сети, был какой-то интернет, и до сих пор даже люди строят старыми методами, предстают холодным контактам, списку знакомых и так далее. Тем самым себя очень сильно ограничивая от того, что вообще может происходить в их бизнесе. То есть, эти методы до сих пор работают в офлайне. Но, используя их, вы намеренно себя ограничиваете в круге знакомых, в круге людей, которые получат от вас информацию. Ну и, конечно, еще и качество аудитории очень сильно разнится, потому что, когда вы занимаетесь просто холодными контактами на улице, то вы не знаете, что это за человек, чем он живет, чем он дышит и... Интересно ли ему вообще то предложение, которое вы можете предложить? Если сравнить с социальными сетями, то здесь идет огромный потенциал. Здесь социальные сети дают огромные масштабы активного и пассивного рекрутинга, активного и пассивного привлечения в свой бизнес. Но для начала давайте я немножко расскажу, что такое активное и пассивное привлечение в бизнес. Ну, например, активное привлечение в бизнес это, ну, наподобие холодных контактов, когда вы обитаете в социальных сетях, когда вы, например, смотрите, ходите по профилям людей, анализируете, сегментируете их, смотрите, кто чем занимается и э, планируете, как бы этого человека вовлечь в свой бизнес. И Um, но самая главная разница в том, что если мы на улице в холодных контактах прямо берем за руку и затягиваем человека, например, в офис, помазать ему руки, либо протестировать косметику, мастер-класс провести для того, чтобы ему в лоб предложить то, что вы хотите предложить, либо сотрудничество в бизнесе, либо uh, купить продуктом, стать клиентом и так далее, то... Uh, Здесь, когда вы развиваетесь в социальной сети, здесь нужно создать некий сервис. Я вам рекомендую найти книгу Майкла Дилларда. Это один из моих первых наставников на западном рынке. Это тот человек, который перевел сетевой маркетинг полностью в интернет и создал огромную пульсацию, огромное влияние через интернет и тем самым породил вот эту глобальную волну привлекательного маркетинга. И ее можно на Амазоне купить, ее можно, я думаю, и также купить, не купить, а найти в интернете, скачать. И это даст вам огромный скачок и понимание того, как необходимо строить бизнес через интернет. И если нам вернуться в социальные сети, если вот мы возвращаемся к активному привлечению, то здесь вы должны понимать, вы не должны быть таким обычным рекрутером, как э, это привыкли видеть все. Заходите в социальные сети, э, шаблонно вставляете какие-то письма с предложением, у меня самая супер-мега компания, приходи ко мне, э, получишь сразу же, до, станешь долларовым миллионером и много многое другое. Здесь вы должны решать проблемы людей. И не зря говорят в переговорах, в продажах, в рекрутинге руководит тот, кто задает вопросы и вам нужно с любым человеком начинать выстраивать взаимоотношения и просто начинать задавать вопросы и выявлять потребности более человека это вот активное привлечение когда вот вы прям сами можете сами написать человеку либо когда человек добавляется к вам в друзья и вы прям ему пишете то есть уже это идет первый шаг с его стороны для того чтобы ему написать что-то не просто вот они у вас в друзьях и вы бас и написали хотя многие вот у меня находясь в друзьях пишут, что «Виктор, мы уже долгое время с вами в друзьях, но мы так с вами не знакомы, давайте знакомиться». И на самом деле я даже не против, я нормально к этому реагирую, да, то есть, ну, как бы, э, меня особо бесят люди, которые ссылки сразу рассылают, либо говорят, какая у них супер-мега уникальная компания, а вот люди, которые адекватно вот, вот так вот и прям написали, что мы с вами уже в друзьях, но мы с вами не знакомы, давайте познакомимся и, возможно, решим, чем мы можем друг другу быть полезным. И это на самом деле очень круто, потому что человек сразу же предложил какую-то ценность, он предложил познакомиться и, возможно, если он выявит то, что как бы, я в чем-то нуждаюсь, он может мне быть чем-то полезным. То есть он дал ценность наперед, он сделал рапорт, он выстраивает мост и тем самым может продолжать Какое-то взаимоотношение. И тем самым вы можете этим пользоваться. И либо те, кто к вам добавляется в друзья и сразу с ними начинает взаимоотношения, Либо вот у вас перечень друзей. Просто перечень друзей, которых вы знаете, либо которых вы не знаете. И, и к тем, и к тем легко на самом деле написать. А тех, кого знаете, просто пишите «Привет, как дела? Расскажи, как жизнь? Как что?» давно не виделись, давно не слышались, что у тебя нового. Если человек открыт к общению, вы с ним продолжаете э, общаться, э, вы задаете вопросы, и вопросы вы задаете с тем намерением, чтобы выявить вообще его, <coughs> рано или поздно подвести э, к вопросу, чем он занимается, например, да? насколько ему комфортно этим заниматься, нравится ли ему, какие результаты он имеет в жизни, какие планы, да, то есть, и что ему мешает до этих планов дойти. То есть вы не с умыслом того, что вот сейчас, сейчас, сейчас, сейчас он где-нибудь подловится на вопросе, я сейчас его зарекрутирую, нет. Вы на самом деле задаете вопросы, интересуясь его жизнью на самом деле, и стать тем человеком, проводником, который поможет дойти до того, к чему он вроде бы хочет, к чему он вроде бы стремится и мечтает, но вот по какой-либо причине он стоит на месте. И вот самое главное, дойти до того, когда он начнет... Говорит, что, например, денег нету, хочется бизнес вроде бы начать, денег нету, либо семья не поддерживает, либо на работе, возможно, собираются увольняться, сокращать зарплаты понижают. То есть он говорит о проблемах. То есть вот вы задаете вопросы, запомните всегда, вы не должны говорить, вы должны задавать вопросы. И потом, когда вот вроде бы разговор уже раскрутил определенным, Круговорот такой, да, то есть баранку, маховик он такой вот э, набрал. И вы берете определенный скрипт, э, например, вы говорите, что вот смотри, я как бы вижу, что у тебя вот есть данные проблемы, да, то есть и вставляете те проблемы, э, с которые, которые он сам вам перечислил. И Я правильно тебя понял? Тебе хотелось бы решить, на это, вот э, найти ответы на данные вопросы, как решить данные проблемы. И человек, ну да, хотелось бы, либо, блин, может не сейчас, либо, ну, когда-нибудь я решу. И тут уже по истечению обстоятельств вы уже видите, что э, если ваш продукт, либо ваша компания может, э, то есть, ну, не ваша компания, а ваше бизнес-предложение сотрудничать с вами, решить те, либо иные проблемы в его жизни, потому что это не, не, может не только быть связано с бизнесом, например, это, возможно, связано с вашим продуктом, у человека проблемы со здоровьем, либо у человека, ну, вот столкнулся с чем-то вот человек, да, то есть и ваш сервис, ваша услуга, ваша компания, ваша продукция может решить проблемы. И вы говорите, что ну смотри, у меня есть как бы на самом деле решение именно вот твоих вот этих проблем, мы можем их решить в самое ближайшее время, то есть на самом деле очень легко и быстро, если ты сам это хочешь. А, ну да, давай, расскажи, либо, ну, а что а ты мне можешь предложить? И тут вы уже, вот, человек обязательно, короче, либо на скайп выводите, либо навстречу привлекать, потому что дальше переписываться смысла нету, потому что вы сольете, а, ну, просто сольете человека. И нужно уже на личном контакте выстраивать взаимоотношения. И Вот это вот активный, активное привлечение активное привлечение, активный рекрутинг в социальных сетях, например, который дает он на самом деле безграничные ресурсы и здесь вы всегда должны помнить что вот например предложение в лоб оно никогда уже не работает а за активность вас еще просто заблокирует и все упаси господи просто сидеть и отмалчиваться тоже если вы не знаете стратегии тактик как создать определенное позиционирование чтобы на вас работал пассивный маркетинг да то есть пассивное привлечение тогда вот именно вот такой, такой момент, это очень хорошая альтернатива любым спискам знакомых, для того, чтобы голова не болела и не думали, что нужно список знакомых составлять, приставать к своему окружению, тем самым вы можете стать человеком, который решает проблемы. И на самом деле в 21 век, в наше время, только таким образом можно не построить сетевой бизнес, не испортя свою репутацию, а наоборот, повысить репутацию целой индустрии сетевого бизнеса в глазах окружения, как и вашего, так и вообще в целом. И что по поводу пассивного маркетинга, это полная противоположность, например, активного маркетинга, когда на самом деле на самых первых шагах, когда вы начинаете бизнес, либо вы поняли, что нужно что-то в своем бизнесе менять, вам в любом случае нужно активным маркетингом заниматься, потому что пассивный маркетинг в социальных сетях требует каких-то временных затрат, ну даже финансовых затрат на ту же таргетированную рекламу. И поэтому для наработки опыта, для получения первого результата, это очень хорошая альтернатива. Пассивный маркетинг это то, когда... К вам люди сами пишут, они вас знают, они вас любят, они вас ценят, они им нравится то, что вы даете, и вы даете через экранизацию, так сказать, проблем вашей целевой аудитории на своих страницах, да, то есть в своем профиле, то есть вы понимаете, кто у вас в друзьях, кто, кого вы привлекаете в друзьях. И какую проблему вы можете решить свою целевую аудиторию, и тем самым это транслируете в ваших социальных сетях. Это может быть в виде постов, это может быть в виде аудио, это может быть в виде видео, это может быть в виде лайв-трансляции. И это все будет очень круто работать. На самом деле, если вы охватите а, полный спектр различных, методов подач, как аудиальные, визуальные, кинестетические да, то есть вот когда вы, человек может видеть ваше видео, когда он, возможно, может вас просто слушать, либо читать текст, вы будете охватывать огромную, огромный сегмент аудиторию, которые бы не вовлекли, если вы пользовались каким-нибудь одним методом, потому что вы должны понять, рынок делится на пироги, да, то есть на кусочки, и пользуясь каким-то одним фрагментом, например, вы только пишете посты, вы только берете часть своей аудитории, а остальные части аудитории, они... Их не привлекает то, что вы делаете. Когда вы делаете все совместно, и аудио, и видео, лайф-трансляции, и много-много другое в этом направлении, вы охватываете огромный спектр э, людей, которым вы... есть вероятность, что вы понравитесь. На самом деле, э, пас... в пассивном маркетинге есть очень много стратегий. И это... в основном это заключается та стратегия, которую я зачастую всех обучаю. Это привлекательный маркетинг. С вами был Виктор Бандалет. Хорошего вам... Отдыха. Всем пока-пока и до следующих встреч. Обязательно ставьте лайки, если вам понравилось, репосты для того, чтобы поддержать вообще свою аудиторию, которая окружает вас, спонсоры, наставники, ваши дистрибьюторы вообще начали мыслить совершенно иным образом по поводу построения этого бизнеса в социальных сетях. Все, ребят, с вами был Виктор Бондолет, пока-пока и до следующих встреч.